И всем снова здорово, ребята. Мы продолжаем снимать фильм по GTA 5. Мы немножко тут с вами догнались, э, разогнались. И на эскейп, на ТД... Остановитесь и заберите машину. Так, остановите и заберите машину. Про, Про частных, честных копов. Верно это. Игра. Сейчас. Серия, Фильм. Про сейчас честность. Не честность Мы должны догнать. <связать> ну да. Или может обогнать даже. Давай on тоже. Если не боюсь, конечно. Да я не, я боюсь. Извини, Тревор, но я боюсь. Немножко подтормаживает, но ничего. Ну, да, я боюсь немножко. Ну, поближе может подъехать. Ну, подъезжаем. Так, подъезжаем, Тревор. Давай, подъезжаем. Ну, птицы, рано или поздно, не остановятся. О, выехали на авто. На автостраду, что ли? Эй, догоню, мне ка или мне кажется. Догоняй, или мне кажется. Нет, ты догоняешь их, реально, Тревор. У тебя мотки? Наши соперник будут вознаграждены, а революционным, революционным". только не убьти их. Я у них на хвосте. Тебя тоже. Палета Бэй. Едем в Палета Бэй. то гоним ну может быть Тревор. я все-таки с вами сейчас говорю бежите сам перед тем как остановим ну да андреа совсем остановиться. Все такие сразу. Стоп. Тайс не красаться. Остановись на обочине, и прижаться. тормозить. Похоже, это шанс. Да не тормозят, ей просто кажется. Ну, может быть, и тормозят. Отлично. Я весь зато сидел, сидел. себе. хватит. Остановиться на мосту. Все, догнали. Они подпались. Эй, эй. Оставайся в машине, парень. С тобой позже разберемся. Да пошел ты в жопу. Ты знаешь, с какой стороны съехал? <свес> О, нет, офицер, не знаю. Но постараюсь никогда не нарушать. А <свес> вот показалось нам, что ты с ребятами тут гонки шел-шел, <свес> так что покинь, пожалуйста, <свес> раз на <этот> срез, Живей. <свес> офицер, <свес> а это <свес> точно необходимо? <свес> офицер, офицер, <свес> да, вылезай, давай. Руки на машину, шевелись. Черт побери. Выходи из машины, твою. Эй, эй, вы чего творите? Эй, эй, эй. Мы должны все проверить. Вылезай из домной машины, малолетний гад ⁇ н. Нет, нету любви. Близь, нафиг. Ну. Поезжайте в гараж, все. Да, блин. Да, ребят. В котором хотели бы участвовать в гонке. Так. Но да, мне, собственно, все равно. Ого, радио, ох, выключи ради потому что, ну, это все авторские музыки, авторские права будут накладываться на это видео. Okay. Ладно, только машин не побейте. Только не крякте машину. Эй, ну, говорите. А, ah, ah, мы вами assist... с вами уже сейчас. вы поможете Дэвина, рад с вами работать. Это Молли Штиль, старший претензер от сантовой компании Вестер Уэстона. Если мне приятно работать с Воробьем, что сильно We ошибаюсь, мы пригнали машину. Ого, ты прямо сейчас резюме? Конечно, та, что у нас. Это в Южном Лосансе, на Ну, ты слышал, Франклин, на Литл Биг Хортон надо. Little big horde, маленький. Я то, что говорил с этой мужбабой, адвокатом Дэвина. И она служает в Южному Лоссансе ауто, дурки Но контакт, Молли. Нужно не ни никак, не поцарапать Да, да, дурила. За Майкла едем. Нужен самое главное тачки, эй, не поцарапать. Эй, Франкин, да. Я тебе говорил, бро, это тачки, это наш шанс. Но, как so, скажешь. Не, серьезно, если вы из-за тебя меня уволи, не уволили, я... Спасибо, брат. Сейчас я это дерьмо? и опять вернулся с того, из всего начал. Франклин, ух ты. Супер, конечно. Вот реально. О, Франклина обогнали. Эй, валяй сюда, я спешу. Я и туда хочу заехать, и... и туда хочу заехать, и вооруженный хочу заехать, и... Ну это же GTA, поэтому я хочу и эту ач про Так, стоп. А на escape так, куда мы едем? Мы едем, так, так, так, так. так. А вроде бы здесь, э, ну рядом авто Так, пункт назначения, ладно. Корош Бикерс, э, ну нет. Гараж Бикерс, там дальше. Машина Лос-Санс Эй, hey, hey, смотри, это совсем ну, похож на тем, с кем ты работал раньше. О, боже, посмотри в интернет. Он добивался Значит... С этим чуваком я подальку, yeah, да, возможно, like типа that. того. А, это, это Д, это тот парень из ФБР, который теперь не ФБРовец, про которого он говорил, кстати. Вырвался вперед, ребята. Да мне собственно все равно поверь я могу тебя еще догнать поверь я еще могу тебя догнать поверь франклин ну что это майкл а у тебя там какая тема ты о чем о том как я собираюсь тебя оставить в гонке не беспокойся тут все схвачено ну Зап... зачем запуть или тебя с этим парнем какая другая тема мне как стр ⁇ да Франклина. Ну ты понимаешь, помогай ему не птицу, свой шанс. Она профессионала, она делает свою работу, а простной забудь. На рабочем месте, я этого не допущу. Поставьте на не. Оба, серьезно. Останьте от не, серьезно. Оба! Тревор... Ты не. Ты не стал списывать счетов Ти. Ай! такие пирные как драсть, Ай, блин, Майкл, сори. У меня. Точнее, Франклин, извини. Нет. У меня. У меня комп глючит, поэтому я и не вижу, куда я еду. Я только за тобой, Майкл, Еду сейчас поэтому. На это, тачке сами попробуйте не гоня, не гнать. Не, на ней попробуйте ехать, не гнать. Сами попробуйте. Вы, я вас уверяю, вы наверное в реальной жизни по этой тачке в порядке, да? Фрэнк, я рад, что ты серьезно относишься к этому делу, совсем сидишь. Как, как там твоя мать тачка, моя. Моя тачка в порядке. Не бойся. Я не получу Точно не то. Пол... Уже были гараж. <св> <св> <св> тебе тебе вот нет, не надо. Хе! <св> Когда Тревор сел на.. сел за руль, пятна уже были. Вастер. И их же придется потом сдавать эти тачки. Элгин Авеню. Потом же их придется сдавать. Эти тачки. А мне так да, хотелось не давать тачку, хотя бы эту. Оставим его где-то, этот маслкар, в каком-то месте, непонятном, нифига. Всё, Вс, приехали, приехали. Чё? А тут? Friendly Fire, ага. Обычно Обычный сенсор был бы. Да, смен, я всех обожаю, черт, просто фантастика, пацан, пацаненок и два сарферна, ну кто бы мог подумать, а? Ну, смен, ну, загоняйте машину, эй, дайте пять, пять, и еще раз пять, ху-ху, эй, чувак, давай обнимемся, бум, добро, чувак, сраной бабки у тебя, сраной бабки у меня, с тебя работаешь, у меня бабло. Но заказ был на 5 машин. А цен было, если не ошибаюсь, три. Давайте деньги сейчас же. Я, я очень испугаюсь, но знаешь что? Я из тех, кто платит, только за завыполнил работу. Не любишь работу? Пошел нахер отсюда. Добро, чувак. Не кипятись, чувак. Что на очереди? Ну, это звез Чет Чед ну детку. Маллиган, Скан -продюсер. он сейчас расширяет в состояние, включая машину. Что следует наша задача? Незаметную слежку он заметит. Мы лишь знаем, что тачка в гараже на Хавика Так что придется в все гаражи заглядывать. Не совсем. У нас доступ к вертолету. Бортовой компьютер может распознавать пешеход по чипу в правах. Надо найти Малигана на хайкер и прошли за ним. Кто им заберет заберет машину? Okay, so Ясно. И кто этим зай... чем займтся? Это будет. Твоя помощь нужна в этом деле. Фильм лет» дружкой на земле. Я что-то не понял, суть вашей Ваших отношений между собой. You know what... Ну знаешь what... что? Жизнь. One... Одна большая загадка. One... Пакет, is... друзья мои, my... не падайте духом. Oh, uh, да, Майкл. Я сижу с тобой насчет твоего друга Соломона. С... Договорились, хорошо. А я думал, сейчас тут придавят этим... хожу я в магнит хожу Ну, в магнит там тоже дешевле тиш майкл может дома себе купить вот этот пример дом даунтаун капко вот это вот собственность в клуб 150 миллионов так Тысяч. А, стоп, а... Амунация, вот, амунация... Ну, я думаю, что мне понадобится амунацию. Блиц игра, Лестер, эм... Лестер. Эл эм, тут буква. Эл, значит, Лестер. но он ближе всего, ближе, чем Д. А Д это вроде бы Дэиэ. д Дэ д -дэ де де де де де Дэ... Нет, Лестер ближе, чем Дэйвин. Соломон. К Лестеру лучше по.. Поехать к Лестеру и. все. Не, лучше поехать. Не побежать туда, а поехать именно. Короче, пока что. О, нифига себе, машинка-то, Тоже вроде ма. вроде как маслкар. Хотя не.. Нет, стоп, погодите, погодите, походить, погодите-ка. Это маслкар или нет? Это маслкар или нет? Нет, вроде не масло кар, это декалдиг. Нет, это маслкар! Это маслкар! Ребятки, это маслкар! Это маслкар! Это маслкар! Это да, это именно оно. Именно оно, ребят. Это именно маслкар! Он так тихо едет. Вы даже не услышали. Вот. Не слышишь, как он едет? Он просто разгоняется, тормозит. Я выпчу. Ну, не... Оно не отличается. Это масло кар, это именно оно именно масл карт Шоп Ну, ладно. Это масл кар, это масл Я вроде бы на радио нажал. Вот так Так, это. Это масл. Ребят. Давайте, короче, на этом, пожалуй, пока что остановимся. Я думаю, надеюсь, видосик вам понравился. И давайте, короче, всем. Пакет, да. э, Так, нет, это свалку машин N9. Так, 10, 10. смог он воз. А, не, лучше... Так, куда легче? Сюда? Нет, сюда гораздо легче Добраться, ребят, короче, давайте Поэтому давайте, всем до скорых встреч Увидимся с вами в следующих Эпизодах GTA 5 Пока-пока Настройки, игра Давайте, всем До скорых встреч, ребят Пока-пока пока Всем, с вами был я, ванек И до следующих миссий